Привет, друзья! Сейчас мы находимся в Индии на ретрите, здесь есть некоторые мастера. И сейчас я хочу познакомить с Габаром, он из Будапешта, он приехал ко мне на ретрит. Сейчас будет его речь, мы переведем для вас, специально, чтобы вы поняли, послушали его, он расскажет про магнитные поля про тантру, про то, как работает состояние самадхи, что такое энергия сома. И так, чтобы это сложилось в нашу ну, как бы картину мира, чтобы было более понятно. Очень интересный человек, мы с ним обмениваемся опытом. Я работаю с ним через дыхание, через состояние самадхи, а он работает со мной на уровне магнитных полей и на уровне структуры. Слушайте внимательно, такой информации вы вообще нигде не найдете, ни в каких источниках. Я учил по-русски 30 лет назад в школе. Писать, читать, писать, читать и немножко разговаривать. Через 4, через 4 день я помню. Uh, uh, читать. Mm -hmm. So this, this uh, uh, after four days video field uh -huh. coming down. Uh, на четвертый день в нашем поле uh, знания к нему вернулись русского языка. 30 лет назад он учил русский. <laughs> wow, it's amazing. Yeah. This is uh, magnetic field. Это, ну, магнетическое поле, которое дает информацию. So this, uh, uh, все, что вы думаете, становится быстрее в этом что поле. Вы что вы делаете? Начинаете делать? do, yeah. да, начинаете yeah. делать. Да, спасибо. Он хотел показать, как это хорошо. Ну, отвечая на твой вопрос, uh -huh. что все ускорилось и знания вернулись. Он читает уже на четвертый день. И этот текст был только для сегодня, потому что каждый день я читаю новый текст в этой книге. Много текстов. да, сегодня этот текст, и он каждый день пытается читать, но сегодня была эта страница. Да, и эта страница как раз про людей сегодня пришла, как он удивился, про людей, которые начали, кто-то в 5 лет, кто-то в 13, да, кто-то вот в 19, то есть начали делать что-то ну, особенное. Чего они не знали. Здесь шла информация. Да. Это пришло как раз из магнитического поля, из персональной Акаша. А, а память, прошлой, а, память жизни. прошлой жизни, то есть пришло к этим людям таланты. Нет, не столько память прошлой жизни, Акаша – это просто вся информация. Вся информация. Вся информация. Вся информация. Это, ну это вот происходит. прошлой жизни, Настя. Да. Да. А, ну да. то есть есть гл глобальное поле информационное, да, и оно приходит ну, к каждому. То есть получается, что когда у тебя настроены поля, да, mm. ты уже вот с настроенными полями можешь э, получать просто информацию. То есть просто yeah. информация заходит, yeah. да? И попадает if, вот в этот, yes. вот этот сепаратор, yeah, yeah, yeah. да, который начинает весело. So, yes. yes. Сначала ты должен построить свое собственное поле. Uh -huh. strong. Очень strong. Только потом ты можешь соединяться то есть, в твоей правиле. это поля карму. Эти магнитические поля, торс, вот именно Торс, три-мемберс. А, хранят карму. То есть, да, эти маг... mm. да, хранят информацию кармическую, эти поля. Просто информация. Ну, mm. карма. No, Not only information, карма-информация. Mm -hmm. stores карма а so you ah, если ты почистишь свое поле, ты почистишь карму. То есть the best version. Yes, yes? Mm -hmm. yes. Because when you have a block in the magnetic field, this is no Like like like и он uh -huh. says the file is damaged, okay, or okay. not protected, uh -huh, okay. or cannot read. Okay, okay. Если, uh, ну, иметь блок в своем поле, то нету доступа <coughs> к информации. Ну, как будто <coughs> бы файл не может exactly. быть прочитан. Да, okay. то есть, ну, как бы файл сломан. Password. и <coughs> да, да, <coughs> да, да, да, да. Специальный пароль. Mm -hmm. and, uh, When your soul can express. Ага. когда ты работаешь с своим магнетическим полем ты чистишь его и твоя душа э, может экспресс to go out. Express whatever а может выражать э, да, your creativity, your да, pleasure. может быть креативный быть с большим удовольствием ну то есть экспресс ну как бы он... to get. Ну, то есть может делать Работа, больше yeah. да, работает работает э, soul, открыто soul Душа очень легкая. Uh, ah, а да, боди тело материальное. And magnet is connection. together. то есть магнитические поля соединяют душу с телом. And if you have uh, some uh, spots in the magnet which is not readable, not working, then uh -huh. the soul and the body connection is not so good. It's a weak signal. Ага, если спот, если ты не имеешь входа, я так понимаю, да, между душой и телом, то ну, сигнал не проходит. Нет вот такого, ну вот, нет соединения. Дел so тело мы получаем от родителей. Cosmos, ну, душа приходит с космоса. Да. Together, Когда это соединяется интерфейс. Магнетическое поле начинает транслировать ну, то, что оно есть. Интерфейс, угу. ну как бы сущности, я так понимаю. And if you clear magnet, ага. then fast. А, то есть когда вы почистите поле, то ну, интерфейс... Загрузка, ну короче, upgrade. Uh, upgrade. Да, ну обмен, как бы соединений so будет Windows намного быстрее. Да, ну so более бы. что помогает нам поле. В каждой э, ста как бы старинной традиции есть свои практики для очистки поля. Разные методы. Да, он расскажет нам uh, один метод. That takes, uh, nine months, like rebirth, nine а, это занимает 9 месяцев, как ну перерождение каждые четыре дня он будет учить семинар, и вы делаете это Да, то есть он дает четырехдневные семинары, он учит, как это делать, и потом практику мы должны делать в течение трех месяцев. Yourself. Ну, самостоятельно, чтобы закрепить and эти навыки. И потом четыре дня then... снова и снова три месяца, так? Nine months, yes, nine, nine months. Three months, then days. Yes, and then, three times for four days and, yes. and three and kind of uh, three, three, three разных практики он дает, ну четыре дня, четыре дня, 4 дня. Три семестра. Да, ну также такой процесс перерождения, ну как бы девять месяцев. And uh, uh, in the first, in the first, uh -huh. you first в первую очередь мы учим анатомию, магнетическую анатомию тела. Да, делают упражнение Это, ну, как бы укрепляется магнитный филс, поля. The second part, I teach how to synchronize. I teach the best practice, so you can download. Да, второй шаг, как загружать, ну как бы информацию уже связываясь с большим полем. Yes. Blocks, spots, okay. Да, и уже в третьем блоке он учит, как устранить блоки, ну ошибки, которые есть в теле. И это тогда полный цикл. And ну, то есть завершение. He asked about why the delete spots is the second the no, not right? second semester, only uh, Because uh, because uh, we wait for the spots which there are different Мы должны дождаться этих блоков. There are <white> spots. <coughs> белый, разные блоки белый, серый и черный. То есть три вида блоков, And белый, серый, черный. То есть самое сложное – это устранение Basically, черных блоков, a, которые надо уже… В предыдущих жизнях вы были убиты, да? Mm. Killed or tortured or very deep. То есть это очень, очень глубокие блоки, которые ну смерти в смерти в прошлых жизнях. Вау. Yeah. Five, six, no more. Ah, он говорит, что белых uh, белых блоков может быть там две сотни, а серых где-то пятьдесят, а, а черных пять-шесть обычно. Mm. Это in And individual uh, all body, это individual place. То есть это ты видишь или это когда ты занимаешься, сам хозяин видит Who is uh, can to see these blocks? Only teacher or he must see himself? То есть девять месяцев можно научиться как бы работать с этим, но чтобы видеть, нужно учиться дальше. Mm -hmm. but, uh, ну, то есть в любом случае начинать нужно с чистки самого себя, да, чтобы дальше можно было уже убрать блок с того места, которое позволяет видеть у других. Как, как okay. соединяется человек с okay. космосу и тело? Okay. Ага. Uh, so, uh, I that uh, we have different powers in our body. Мы имеем различные энергии в нашем теле. Первая сила ⁇ это химия, да? Химический состав, да. Да, ну второй уровень ⁇ это электричество. Электрическая энергия идет в вирус вены. А нервная система, да, электрическая энергия идет по нервной системе. Да. Ну для этого есть различные карты, как ну китайские карты ци, да, ци, электрическая. Окей, да, ци это электрическая энергия. Ага, когда мы начинаем двигать эту энергию. Она становится уже электромагнетической. Energy, yes? Yes, Это type. третий тип энергии магнетическая. You field, когда у тебя ну, появляется собственное магнетическое поле. Can, uh, а, тогда ты уже можешь лучше использовать ну, свет from, from cosmos. Yeah? Yes. Да, космическую энергию. Yes. And, uh, and your soul needs light. А, поскольку душа ну, нуждается в свете, А, и тело нуждается в магнетической энергии. Да, когда это сильное, это получает большее количество энергии и становится более светлым. And you can also store light. А вы также можете сохранять этот свет, ну, как бы копить его, store, да? Если у не нет этого поля, вы связываете с светом, когда он проходит через вас, вы чувствуете очень хорошо, вы каналы свет, это очень хорошо, но когда вы остановите канал, он не остается с вами. Магнитное поле закрывает свет вокруг вас, так свет останется с вами. когда ты имеешь сильные каналы, ты получаешь много света, эта энергия остается ну, в тебе в этом магнетическом поле. Ты можешь ее как бы ну, собирать. Деверить, да? Да. Каналы, ну, ты можешь получать ее, и она будет с тобой. Ну, то есть если каналы чистые, она то, что проходит сквозь тело, а, и ты можешь ее ну, как бы задерживать, аккумулировать, да? да, аккумулировать. А что ну, как бы назовем, преломляет эту энергию? Да? Мы все живем дома, квартира да, и ага. так далее. Да? Что из, может сильно приломлять нашу магнитическую энергию? Uh -huh. uh, От чего нужно прямо срочно избавиться? What is uh, blocked this kind of energy in the house? In the На the... the... uh, uh, сегодняшний момент магнитическая энергия Земли идет, ну, как бы снижается. So, 100 а, за последние сотни лет на 30 процентов уменьшилась энергия земли ну да поскольку деятельность людей много электричества ну, таким образом уменьшает силу земли так понимаю so, Because you, you walk barefoot uh -huh, uh -huh. Uh, on the ground, and now you have shoes. You in the house. Uh -huh. It's not Да, раньше было очень просто получать энергию земли, потому что был контакт. Мы ходили босиком, мы жили не в домах, мы были ближе к земле. А сейчас, собственно, это изменилось. Да, сейчас нужно немножко поработать, чтобы получить это энергию. 70-80% людей сегодня имеют очень маленькую энергию, ну как тело. То есть не yeah. такой объем, а прям совсем yeah. маленький. Sick, uh, они spring, они начинают болеть весной, autumn, осенью. Vitamins, они вынуждены ну, still, пить yeah. витамины и yeah. yeah. всякие. Но uh, no, некоторые люди, особенно успешные в бизнесе, имеют огромное поле. Mm. Yeah. Very, very strong, It depends, what for parents, for place, От чего это зависит? These people with big fields usually uh, they have many people working for them. So they polarize, like boss and uh -huh. workers mm. uh -huh. and polarization, Tantra is working. Uh -huh. But Tantra is not only section, it's also power, power Tantra. I'm king, everybody, uh -huh. or I'm, I'm star, I'm playing music, whatever, uh, giving concert, everybody's listening, giving magnet for me. Некоторые so right? люди используют энергию своих там рабочих или давая концерты, энергию тех, кто их слушает и забирают от них эту часть. Таким образом, это часть тантры, да, использовать энергию других людей. Yes. Быть лидером, да, to be a leader something, да, лидировать в чем-то. Поляризация, да, от but, людей. But Hundred people and then you get only twenty, you start to drink, uh, you you uh -huh. instable because you don't you get, lose yes you, you lose, lose energy. Because uh -huh. not, no. you lose uh, motivation because you're you you already know the strong uh -huh. magnet uh -huh, uh -huh. and then you lose Your magnet, you you to find, что когда люди ну, терпят проблемы в бизнесе и из большого количества их работников становится, допустим, меньше, они теряют эту магнетическую энергию, пытаются пить, ну как бы как-то компенсировать вот это вот уменьшение, потому что они знали, как это чувствовать, ну силу, силу большое магнетическое поле за счет ну, The business, the uh, большего бизнеса, да, когда yeah. он меньше, это стресс большой. Но наиболее важно получать эту энергию не от людей, а от земли. Это более правильно. Wow. Да, поскольку жизнь нестабильна, иногда мы очень успешны, иногда мы менее успешны, да, и вся жизнь, ну, построена таким образом, поэтому важно. Ага. You uh -huh. uh -huh. no uh -huh. Падать вниз очень легко, вот, но подниматься вверх намного сложнее, потому because что, ну, ну да, потому что быть успешным очень популярно, а когда ты теряешь успех, это совсем не популярно. Поэтому это более сложно подниматься вверх. Биг стадион. like Тони Робинсон. То есть сегодня очень, популярно, давать энергию тем, кто не успешен. Ну как But this energy comes но на самом деле эта энергия uh, собирается от тех людей, кто пришел ее получить. <laughs> Люди ее забирают yeah, и, и, и кому, типа и, дает. И дают. И кому-то дают, и тот взлетает, получается. Yes, yes. Информация просто сотняет. Но когда они выходят, они потеряют... Да, когда они выходят... Но стоит им uh, только уйти, они теряют. Все равно уходят в депрессию. Если Тони Роббинс делает программу, и стадион будет половина, not full, uh -huh. he canceled the program. Ага. Uh -huh. Если Тони Робинс делает программу и стадион только наполовину, он не может делать эту программу. Ему нужен целый стадион. And he, uh -huh. he advertises again and becomes full, then he do the program. Да, yeah, то есть он, если он не собирает большой стадион, только половину, он отменяет программу, и они собирают стадион поменьше, он должен быть только полный, только тогда он будет делать программу на полном стадионе. Так что, что я показываю вам, и я покажу вам сегодня, uh, GABR, uh, работают, uh, для нас самих, когда мы можем практиковать, это всегда работает. Не группа, не группа, не группа, не группа, не They they ask, okay, can you do individual also? And this is different because I can do only you come alone, we go in the room, I do the same. These people, like Tony Rob or this speak, they cannot do. If you are on a private session, nothing happens. говорит о том, что те практики, которые он делает на группах 20-30 человек, ровно то же самое он учит в индивидуальных сессиях. А, допустим, Тоби Роминсон не может делать индивидуальных сессий, он может делать только на больших группах. То есть mm -hmm. разница в подходе… – Потому что они не связаны с Землей, но используют поляризацию от людей, которые смотрят. – То есть, получается, он использует больше поляризацию от тех людей, которые ну, он собирает и смотрит, а Габр использует больше ну, энергию yeah. Земли. Yeah. Тони Роббинс использовал другую А, это горизонтальная. Это горизонтальная энергия да, горизонтальная энергия, у Тони Робинсона, то есть no, человека человека, но, а поляризация вот такого уровня, like Гитлер, like индукция, no? <laughs> you know, да, индукция. Uh -huh. uh -huh. ah, мы должны, <фух> Shiva, this is, this is, uh, uh, not ну, это, это другой совсем тип, горизонтальной энергии, то есть более правильная вертикальная. Шакти и uh... Шива, Шива, да, Шива is, шакти. Uh -huh. да, это только между людьми, а это divine. Вот ты имеешь в divine? Divine, like sure. also the, God is, ah, ну, we use the gods. Energy. с Богом, да, божественная энергия. Да, no, универсальная. No, да, это только между людьми, а это, ну, связь с Богом. How is uh, Samadhi station yeah, to yeah, connect with yeah, we'll magnetic? Okay. If you only uh, build up magnetic, then you become heavy. А если you ты используешь heavy. только магнетическую энергию, то это тяжело, и ты становишься тяжелым. Ты but... like a... Да, но ну, то как бы, ты сильный, но ты как слон, потому что это тяжело. Yeah. Cosmic, like mm -hmm. А если только космическая энергия, то ты как птица, mm -hmm. как yes. орел. Да, летаешь. Ты счастливый, легкий. Very... Да, и люди не могут тебя заметить, потому что ты в другой энергии. но... Спустись. Ты нам не нравишься. Ты очень свободный, ты летаешь. Да, отлетевшие, да, freedom, если ты используешь сому, ты счастливый, ты свободный. Да, но при этом ты остаешься в теле, используешь силу, силу магнитного поля. Очень важно иметь баланс всех уровней. Which uh, type of uh, levels уровни uh, be? Yeah. With the chemical balance, with the, the breathing. Химический баланс с дыханием. And and and this is also the body is also, uh, the Also the is uh, тело все в балансе и даже дыхание это баланс. Yes, so so the breathing and Дыхание это первый ну, нижний этаж и верхний этаж, yeah. да? floors, uh, между этими двумя этажами дыхания электрические поля? Если ты делаешь, ну как бы все, у тебя полный дом. Сома – first and это верхний, да? Last level да? Само это Брифинг, дыхание. не дыхание, питание. Брифинг, брифинг, дыхание. Да, да, да. А Сома из upper floor, upper floor, ну верхний этаж. Руфтоп, да, крыша. Сома руфтоп, это дыхание. Yeah. electric А электрик магнетик. В середине, да. Full house. Yeah. покер. Like a poker. <laughs> uh, what do you mean when you told the briefing? briefing? Yes. What да, We get oxygen, мы river. получаем кислород ну по всему телу All. и выходит углекислый газ да. clearing, очищение yes. химическое это ну как бы дыхание это хорошая база для того чтобы ну как бы like фундамент, фундамент. фундамент. да фундамент, фундамент. дома фундамент. Uh, what about the food? Это <laughs> so so, как бы питание yeah. также базовое является уровнем. достаточно для теории? Пока да. супер вообще. Full, full, house. House. <laughs> full house. Yes, full house. yes. yes.